Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфострой. Окно локальной сметы – это тот рабочий экран, где выполняется основная работа сметчика. Данные в этом окне представлены в табличной форме. Табличная форма – это общепринятая практика работы с информацией. Это функционально и удобно. Сейчас мы рассмотрим общие настройки окна локальной сметы. Это позволит сделать работу более комфортной. Вот рабочие локальные сметы. Основной рабочий экран – это вкладка строки сметы. Вот так выглядит таблица строк в состоянии, какой я установил при последнем сеансе работы с локальной сметой. В процессе работы мы можем отображать и скрывать столбцы, менять размеры столбцов, размеры строк. Но, ну, например, для работы с этой сметой мне потребуется информация по накладным и прибыли. Поэтому я открою дополнительные столбцы. Вот так процент накладных и сумма накладных по строке, процент сметной прибыли и сумма сметной прибыли по строке. Дополнительно открою сметную стоимость по строке. Такая информация мне нужна для анализа затрат по этой смете. Если я эту смету закрою и перейду к следующей, здесь мы увидим такой же набор столбцов, как и в предыдущей смете. То есть программа сохраняет настройку экрана из последнего сеанса работы. Но такой набор столбцов мне потребуется чуть позже. В новой смете открытые столбцы мне не нужны. Как вернуть исходный набор столбцов? Прежде чем нажать Ctrl-M, я сохраню текущий вариант настройки. Делается это следующим образом. В меню Вид есть пункт, который называется Профиль пользователя. Выбираю пункт Сохранить с именем. А теперь восстановлю вид по умолчанию и еще раз настрою его под себя. Чтобы каждый раз не восстанавливать исходный вид окна вручную, я также заполню и эту настройку. Назову его стандарт. Проверим, как это работает. Закрываю текущую смету и открываю новую. То есть стандартная настройка сохранилась. А теперь в меню Вид выбираю пункт профиля пользователя и сохраненный мной NRSP-сметная стоимость. Можно продолжать работать. При необходимости снова переключусь в стандарт. Готово. Очевидно, таких профилей можно создать сколько потребуется. Поэкспериментируйте. У вас всегда в запасе есть исходный вариант настроек по умолчанию. Элементами настройки окна локальной сметы являются детальные формы и панель структуры. По умолчанию они отражаются всегда, но при необходимости эти панели можно отключить. Для этого в меню Вид снимаем флажки, отобразить детальные формы. Отобразить панель структуры. Рабочее поле окна увеличилось. Это может быть очень важно для изучения информации по строкам сметы. Для отображения скрытых панелей следует обратиться снова в меню Вид. Отобразить детальные формы. Отобразить панель структуры. Возможен еще один вариант управления этими панелями. Их можно не отключать, а временно скрыть. Например, сейчас детальные формы. Закреплены в нижней части окна. Обратите внимание, в правом верхнем углу панели есть изображение кнопки. Если на нее нажать, то она изменит свое положение. И при переводе курсора в таблицу детальные формы скроются за нижней частью экрана. Для того, чтобы вернуть детальные формы на экран, надо щелкнуть вот по этой кнопке. Точно так же из панели структуры. Щелчок мыши по кнопке и панель структуры будет закреплена в этом положении. Подведем итог. Мы познакомились с инструментами управления окна локальной сметы. Управлять можно не только количеством и размером столбцов локальной сметы, но и отображением панели структуры детальными формами. Сделанные настройки окна локальной сметы можно запомнить в профилях пользователя, с помощью которых легко перенастроить вид окна локальной сметы для решения соответствующих задач. Пожалуйста, пользуйтесь этими инструментами. Это удобно. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.